Вот и случилось то, что считали просто шуткой еще 6 месяцев назад. Это бой Флойда и Конора. Бой назначен на 26 августа в Mobile арене в Лас-Вегасе. И ожидается отличное шоу. После объявления даты боя и пресс-конференции, бурная фантазия экспертов, подогреваемая Флойдом, который то в своем интервью говорит, что он слон, а Конор – муравей, и любое сравнение обижает его. Потом он дает шанс ему, говоря, что он стар, сейчас хуже, чем даже год назад. Но шанс был у всех 49 соперников Флойда, и чем для них это все закончилось? Говорят, что Флойд из династии боксеров, и у него была легкая жизнь. Да, в оба его дяди были чемпионами мира, но в действительности отец Флойда торговал наркотиками и периодически сидел в тюрьме, оставляя всю семью на попечении матери. И по мнению Флойда, отсутствие отца заставил заняться боксом для защиты себя, семьи и некой отдушины. Да, он из династии боксеров, и бой будет проходить на его территории. Неприкосновенность и честь, которую он будет защищать от Конора. По мнению Конора и данный Уайт, у Флойда не хватает мотивации. Его голова занята деньгами, невыплаченными налогами, для выплаты которых ему нужен бой. Это правда, но не до конца. Нельзя стать лучшим ни в каком деле, если его ты не любишь. И Флойд, отдавший 20 лет своей жизни боксу, любит его. И его он будет защищать со стервенением и для него это, помимо денег, огромная мотивация. Многие эксперты говорят, что простой Флойда – это основная причина проигрыша, но карьера Флойда пестрит перерывами. Так, в 2007 году Флойд завершает карьеру, в 2009 году возвращается и выходит на бой с Хуаном Мануэлем Аркесом, обидчиком Мэни Пакеао. В этом противостоянии Флойд побеждает единогласно, причем в каждом раунде, потом тюремное заключение за избиение подруги, поиски соперников, которые затягиваются нередко на год. И после всех этих перерывов он выходит и побеждает. И все это доказывает, что Флойд понимает, что его бизнес это в основном сам он, и готовность его к любому важному событию определяет его доход. Да по мне это событие было задумано давно, но как и любой урожай оно должно было созреть, и никто иной кроме Мэйвезера, самой крупной величины в мире бокса, не мог бы это провернуть, просто не позволили бы, посчитав глупостью. А в нужных руках это превратилось в огромные деньги. Правые эксперты в том, что защита Майвезера, имеющего когда-то прозвище «Красавчик», из-за лица без шрамов, и умеющий феноменально защищаться, уже не тай, и 221 удар от Майданы доказательство этому. Но это не помогло Майдане, который дважды проиграл с разгромным счетом. Конор – это левша и тот человек, который может работать в двух стойках, и это вроде проблема для Флойда. Но Заба Джуд был левшой и отличным техничным боксером и чемпионом IBF на момент встречи с Флойдом, имел в рекорде 38 боев. И три поражения, одно из которых ему нанес наш Костя Дзю. И что? Он ничего не смог сделать в этом бою, кроме ударов ниже пояса. Как и Уорд в недавнем своем бою, причем атлетическая комиссия признала эти удары легальными. Да, есть вероятность лаки панчи. Это сопутствующий любому виду единоборств. Его в с Мозли Флойд, заигравшись, ощутил воочию во втором раунде это. И при всем этом уже на рефлексах выжил... А в дальнейшем, начиная с третьего раунда, подстроившись, победил его Эксперты говорят про мессичкое число 50 Только руки Марчана не был колдуном, а был отличным бойцом и добрым и приветливым человеком Есть мнение, что разница в возрасте 29 и 40 лет Флойду решит судьбу боя И вроде как это огромная разница Но разница между Саулем самым сильным соперником Флойда была не меньше И что произошло в этом бою? Сауль был по мнению большинства деклассирован А он был базовым боксером и отличным панчером но при всем этом есть возможность проигрыша Флойда. Это если Флойд заиграется, в Коннору побоксировать, чтобы сделать бой конкурентным, а шоу интереснее. Так многие, включая Оскара, на это Диоса говорят, что Коннор сможет показать бокс в первых двух раундах. Да, исключать умения и навыки Коннора, который за 4 года стал звездой с красивым победой, нельзя. Ведь это человек, обладающий двумя поясами в разных весовых категориях, что впервые в истории UFC, не проигравший ни одного своего боя в стойке. Но Коннор это медийная личность, которая очень сильно разрекламирована, как в свое время Ронда Роузи. Просто мир бизнеса требует от данного Уайт роста и развития UFC. А рейтинг и деньги делают не просто технари, которые выходят и делают свою работу, а те, кто делает работу и устраивает шоу. Да, в рейтинге Коннора много, конечно, благодаря ему, простому водопроводчику, который, разъезжая на машине своей подруги, мечтал о богатой жизни и красивой одежде, линию которой, кстати, он скоро запускает. И это все благодаря себе и своему быстрому умению учиться правилам шоу. Само шоу будет грандиозным, но как может быть иначе? От 600 до миллиона долларов заработок всей индустрии. Что просто невероятно. ВКонтакте прописано все. И штрафы за удары ногами, коленями, локтями. Также ВКонтакте прописано о неразглашении точных сумм гонораров. Бой пройдет в 10 перчатках. И просто видишь, что шоу очень хорошо организовано, посмотрев на те же пресс-конференции на которых взаимное оскорбление, проходы мимо и ни одной стычки в манере Коннора с толканием кулаков в лицо. Да, многие хотят увидеть нокаут, и Коннор мечтает об этом, так как он этим сотворит чудо. Но это не будет смертью для бокса, как говорят эксперты. Флойду все простят, ведь он сделал для развития столько, как никто другой. Так и Макгрегору простят проигрыш, ведь по мнению экспертов он уже победил. И 100-миллионный контракт, и бой с Флойдом. Не есть ли это победа?